Здравствуйте, с вами интернет-магазин инструмент-центр. Сегодня у нас набор инструмента, набор автоинструмента от компании Hans. ТК-37, набор на 37 предметов. Набор, э, рабочий квадрат, в данном наборе 3,8 дюйма. То есть, можно считать, средний, средний квадрат. Набор поставляется в картоновой упаковке. Вот такая вот коробка. Э, надписи, которые... Идут на упаковке, это комплектация набора есть, указана пожизненная гарантия на наборы Hans, пожизненная гарантия, где изготавливается набор, сейчас, вот, сделано на острове Тайвань, то есть инструменты Hans изготавливаются на острове Тайвань. Инструмент профессиональный, имеет пожизненную гарантию, еще раз повторюсь, и выдерживает большие нагрузки, то есть в основном он применяется на СТО, автосервисах, но ну, также автолюбители могут покупать данные наборы. Говорится, лучше один раз переплатить, чем каждый год покупать новый набор инструмента. И сзади на упаковочной коробке есть полная линейка наборов HANS, в можете дополнительно купить еще набор. Вот такая вот прокладка. В наборах HANS она качественная. Как видите, здесь поролон, но сверху она еще чем-то покрыта, то есть дольше прослужит. Служит она для того, чтобы инструмент не имело во время перевозки переноски. И также на ней есть комплектация данного набора, указывается. Материал изготовления инструмента хромбонадевая сталь, и сверху нанесено защитное матовое покрытие. Начнем с трещотки. Трещотка здесь на 3,8 дюйма. Она с круговым реверсом. Вот такого плана. То есть вместо флажка вот такой вот переключатель круговой. Трещотка на 72 зуба, это мелкий шаг Хотелось длина, что она очень тугая, нету совершенно люфтов практически, тут еле-еле плюс. И рукоятка здесь идет из пластика, полностью пластиковая. Длина трещотки 200 мм. И есть фиксация головок. То есть нажали кнопку, ставили головку, отпустили и головка держится на своем месте. Нажали, сняли. Надпись на трещотке Ханс, видите логотип, номер по каталогу. И э, есть надпись на самой рукоятке ХАНС. Снизу хром-ванадий, хром сталь. И также к трещотке прилагается вот такая вот монета. Для чего она нужна, нужна, для того, чтобы в тесном пространстве можно было докрутить рукой головку, а потом уже дожать трещоткой. Вот такие вот монеты есть все в наборах. Вороток Т-образный, 200 миллиметров. Как видите, сам переходник здесь из хромоэльптеновой стали усиленный. Надпись также ХАНС и номер по каталогу идет. Две свечные головки 16 и 21 миллиметр. Внутри они имеют резиновые ставки. Кардан 3,8 дюйма. Внутри тут вот... Сам, э, переходник, который держит, держит две части Он идет тоже из хрома на стали Кардан проклепанный то есть Заклепанный заклепкой Качественно сделан И удлинители Три удлинителя Большой у нас 250 мм Чуть меньше идет 150 мм И маленький на 75 мм на самих удлинителях также имеется надпись ХАНС, логотип и номер по каталогу инструмента ХАНС. Далее головки. Шестигранный профиль 3,8 дюйма. По размерам головки, они кстати подписаны на самом кейсе, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 это у нас 21 и самая большая 22 мм. Шесть граней головки здесь идут верхняя часть у нас покрытие глянцевая внизу часть матовая надписи на головках 22 размер головки логотип надпись «Ханс» и номер каталожной данной головки Поэтому этому номеру вы можете найти эту головку в каталоге инструмента HANS в верхней крышке у нас набор ключей общее количество ключей у нас здесь 11 штук по размерам 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 ключ и два ключа у нас в нижней крышке имеются это у нас на 17 вот заходят они и 16 мм это внизу на ключах у нас покрытие, видите, рабочая часть глянцевая. Здесь дальше идет матовое, матовое покрытие. Ханс на ключах также есть логотип. Номер по каталогу 14 мм по данный размер данного ключа. Ключи комбинированные. И верхние крышки они тоже хорошо держатся, защелкиваются. Крышка у нас, вернее, крышка, кейс состоит из двух частей. Кейс темно-зеленого цвета. Логотип HANS также имеется. HANS TK37 имеется также внутри на верхней крышке логотип. Инструмент держится хорошо, даже в нижней крышке, э, в некоторых ячейках, как, допустим, удлинители, они также захлопываются на своих местах. Набор небольшой, как вы видите, вот я его держу в руках. Ширина кейса 35. Длина 25 см и высота 6,5 см. Запирается инструмент на пластиковые защелки горизонтальные, вот такого вот красного цвета. Кстати, показано на, самом, на самой упаковочной коробке, что видите, два, две крышки, они разъединяются. Их можно разъединить, и они используются для тележек инструментальных на СТО, то есть вставляются как обычные ложменты. Вес набора составляет 3 кг. Внутри, ну, слышите, вообще не гремит, практически там еле-еле. Хорошо держится на своих местах. Вот такой кейс. Логотив Ханс на верхней крышке. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кому это видео помогло с выбором инструмента. До свидания.